Здравствуйте! И с вами снова я, Юлия Врублевская. А это значит только то, что вы смотрите новый выпуск рубрики «Простой португальский», в котором мы затрагиваем темы португальского языка. Ну что, вы хотите научиться ругаться матом по-португальски? Тогда смотрите это видео до конца, конспектируйте, и вы выучите все матерные слова, которые вам необходимы для жизни, работы в Португалии, и не только. Я долго думала, стоит ли записывать э, данный выпуск да, такой рубрики о матерных словах, потому что, честно, положа руку на сердце, эта тема мне не близка, и э, я себя с ней не ассоциирую, я сама не использую матерные слова в речи. Но, так как мы с вами уже сделали несколько выпусков по поводу жаргонизмов, то есть жаргонов в португальском языке, это не матерные слова, а какие-то грубые, Слова, очень часто образные выражения, которые по-португальски называются калаум. Да, вот уже есть два э, выпуска на эту тему. Обязательно посмотрите, если вы их еще не видели. И логичным продолжением э, данных видео является э, выпуск о мате в португальском языке. Мат — это неотъемлемая и очень важная часть португальском языке, есть определенные языки, в которых вообще нет матерных слов, португальский к ним не относится. То есть в Португалии есть мат, португальцы ругаются матом и используют различные матерные и очень грубые выражения. Что важно понимать, когда мы с вами говорим о матерных словах, о мате в Португалии, которые, кстати, называют «палавройш» или да, вот такие выражения вы можете услышать, которые чаще всего означают как раз-таки матерные слова. И если мы рассматриваем Португалию, то очень сильно... Ситуация по использованию мата в речи будет варьироваться от регионов. Если вы внимательно смотрели все выпуски, рубрики э, о португальском языке с моим участием, вы уже знаете, да, допустим, что в каждом городе, в каждом регионе в Португалии есть свой определенный акцент, есть свои определенные культурные нормы. То есть, несмотря на то, что страна очень маленькая, различие, которое выражается в языке, да, в произношении и в лексике, оно огромная. Поэтому, если, допустим, мы будем сравнивать с вами Лиссабон, да, Лиссабонский регион и Северный регион, в частности, город Порту, то, допустим, отношение и использование матерных слов в этих регионах ну, кардинально отличается. Да? Иногда даже так ä, принято говорить, то, что в Лиссабоне, запятая, то в Порту это матерное слово. То есть, еще раз, в Лиссабоне чтобы делать какие-то перерывы, промежутки, да, отделять одно предложение от другого или одну фразу от другой, используются знаки препинания. В Порту чаще всего используются матерные слова. Да? Просто, чтобы добавить вот, как паузу, обозначить паузу, обозначить э, знак препинания. И в принципе это уже очень многое говорит о различии между э, регионами. Что важно понимать, когда мы говорим о мате в Португалии? Мат, конечно, может использоваться с целью оскорбить человека, да, но все-таки чаще в португальском языке мат э, имеет такую функцию выражения эмоций. То есть, в принципе, на севере, то есть мы не можем, да, допустим, зная, что на севере люди очень активно матерятся, и общаясь с человеком 5 минут, вы можете услышать там 50 матерных слов, условно говоря, это не означает, что этот человек необразованный, да, или какой-то плохо воспитанный и так далее. Это означает, что человек просто выражает свои эмоции. То есть на севере люди настолько часто используют матерные слова, что это, у них нет уже вот такого негативного, смысла, да, оскорбительного, это практически как междометие, да, или как запятая, то есть люди выражают эмоции, да, например, как в русском языке, э, вы ударили там себя молотком по пальцу, когда забивали гость, и сказали слово блин или еще какое-то слово похуже. Хотели вы кого-то оскорбить? Ну, конечно, нет, вы просто таким образом выразили эмоцию, допустим, относительно какой-то плохой ситуации или просто сказали это слово, чтобы вам было легче, то есть вот так это происходит.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 Еще раз, использование настолько активное матерных слов в северном регионе страны, в частности в городе Порту. Это лишь показывает эмоциональность местных жителей и их открытость. Очень интересное есть видео на YouTube, не знаю, может быть, мы поместим небольшую нарезку или просто скриншот с названием этого видео. Я очень вам рекомендую его поискать на YouTube и посмотреть. Это видео, как бы, которое снималось как юмористическое да, португальцами, об акцентах в Португалии. И там показывают, допустим, как говорят люди в Порту, как говорят люди в Лиссабоне, как говорят люди в Линтежу. Я очень вам рекомендую посмотреть это видео, даже если вы не говорите по-португальски, вы поймете, даже не понимая слов, разницу между стилями и форматами общения в разных регионах страны. Это очень важно и это очень интересно. Я вам очень рекомендую это видео посмотреть, потому что так вы точно поймете и убедитесь, на реальном примере, как люди общаются. Потому что, несмотря на то, что это было как юмористическое видео изначально, это 100% отражает реальность и действительность, которые существуют в Португалии. Может ли данная информация и вообще вот понимание того, как люди используют матерное слово в Португалии, помочь при иммиграции? 100%. Каким образом? Если вы хотите иммигрировать в Португалию, и вы выбираете регион, и при этом вы понимаете, что вы хотите или вы будете постоянно общаться с португальцами, да, то есть это будет ваша новая среда обитания, то вы можете выбрать, допустим, между северным и южным регионом, между Порто и Лиссабоном, исходя из того, как люди используют матерные слова. Что я имею в виду? Я сейчас поясню то, что люди используют много матерных слов на севере страны, в частности в городе Порту, ну и в его окрестностях, а это означает только то, что люди эмоциональны, люди более эмоциональные, люди более открытые и более прозрачные, то есть у них душа на распашку, можно сказать так, и они вот все, что у них в голове, они выкладывают это перед вами. Это в португальском языке люди обычно называют сень фильтруш, да, то есть буквально как без фильтров, то есть это люди без фильтров, вот как. Они есть, так и не есть. Поэтому столько матерных слов, поэтому такой большой эмоциональный фон, да, и столько эмоций. При этом в Лиссабоне люди более формальны, да, и люди не будут вам открывать душу, люди, скорее всего, вам ничего не скажут, даже, даже если они думают, что то плохое, у них есть какие-то эмоции, но они будут просто мило улыбаться. Как это может проявляться в жизни, расскажу на своем собственном примере. В одной из uh, компаний португальских в которой я работала, она распоргалась прямо на севере, рядом с городом Порту, и мой начальник, очень, который занимал очень высокую должность, у него матерные слова проскакивали, ну я не знаю, через каждые 5 или 10 слов. При этом это было настолько сочно, настолько эмоционально, настолько э -э, ну не фальшиво, то есть человек был на 100% вот вовлечен в то, что он говорил, он вовлекал всех людей э -э, в свой вот эмоциональный дискурс. При этом, если представить какую-то негативную ситуацию, которая в теории могла бы произойти в компании и поставила, допустим, под угрозу существования компании там, или нашего дела, я уверена, первое, что бы он сделал, просто ворвался бы, там, открыв дверь с ноги и начал бы очень эмоционально через, через каждые два три слова, используя какое-то матерное выражение, и говорит, что, блин, ребята, такое случилось, блин, мы все пойдем домой, там собирайтесь, там уходите, там готовьтесь, начинайте, черт возьми, там отправляйте резюме в новые компании, там все накрылось медным тазом и так далее. Какой бы это эффект а, дало вот такое его поведение? Во-первых, все бы люди вокруг него поняли бы ситуация, да? кто-то, допустим, да, человеку говорят, что в теории его скоро уволят, потому что компания закроется, начал бы тоже использовать матерные слова, да блин, да черт возьми, я только взял ипотеку, и что вообще сейчас делать, то есть люди бы стали Получается, вот взаимодействовать на эмоциональном таком достаточно высоком фоне и обмениваться, то есть эмоциями, чувствами, то есть выражать свои какие-то опасения. Это было бы так. При этом в Лиссабоне, и вот эта ситуация, которую сейчас расскажу, это реальная ситуация, которая произошла со мной много лет тому назад, если что-то плохое случилось в компании, и компания шла под откос, та компания, в которой я работала, никто, ни единый человек, ни единый руководитель, менеджер мускулом просто ни один нерв не дрогнул на лице, и все продолжали улыбаться. При этом вызывали практически каждый день десятки людей в кабинет и давали им документы на увольнение, да, потому что компания шла к банкротству, так, к полному разорению с полным практически увольнением всего штата сотрудников. При этом все было с улыбочками, то есть представьте, вам все улыбаются, вы там пьете кофе, общаетесь о том, как все прекрасно, и тут вас вызывают, вам дают документ на подпись. Да, вам и еще там 20-30 там вашим коллегам. Это на самом деле очень страшно. Я, как человек, который прошел через это, я, допустим, для себя четко приняла решение, что мне формат общения на севере, он мне близок. Да, то есть я предпочту, что человек в грубых каких-то словах, в эмоциональных выражениях, но скажет, выложит мне, в чем заключается ситуация, чтобы я понимала вообще, что происходит, насколько ситуация серьезная, чем мне люди будут улыбаться, а про себя думать, да, там все идет под откос, да, мы там все будет плохо, всех уволят, деньги закончены, но при этом, как бы, улыбочки и никакого вот эмоционального выражения. То есть, здесь нет правильного и неправильного ответа сам выбирает какой формат какой стиль общения вам более близок то есть когда люди с вами честны но более эмоциональны и может быть более риски и сильные вот в выражениях либо когда все очень формально все вот через улыбку но вы не узнаете что в реальности происходит и допустим что в реальности человек чувствует или думает то есть вот это вы можете использовать этот инструмент для принятия решения у эмиграции просто лишь одно использование матерных слов в различных регионах Португалии уже вам даст очень много информации для размышления. Ну что, вы готовы познакомиться с самыми частыми и распространенными матерными словами на португальском? Тогда Готовьтесь записывать. Сейчас вы увидите перед собой таблицу с различными матерными словами и выражениями. На русском языке я написала перевод. Будьте внимательны, что у каждого слова есть несколько значений, да, два или даже больше. И я попросила помощи своего португальского коллеги, который вырос, родился и прожил всю жизнь именно в северном регионе страны. Поэтому он профессионал в данной области, поэтому он озвучит данные матерные слова на португальском. Ну что, вам ушла? ФОДА Foda-se Porra Puta Filho da puta Cabrão Cona Panaleiro Panasca Bicha Bichona Corno chu. Ну что, я надеюсь, вам понравились матерные слова на португальском языке. Вы поняли их смысл, вы поняли их значение. Несмотря на то, что я не писала прямо точные матерные слова, перевод на русском языке я писала достаточно образно, но я думаю, всем было все понятно. Что я хотела бы добавить относительно использования этих слов. Я рекомендую вам использовать матерные слова в португальском и материться, как вам хотите, как угодно, только тогда, когда вы на 100% понимаете контекст и вы на 100% понимаете язык. Потому что мат в португальском – это только и исключительно контекст. Я вам приведу такой пример. Например, компания друзей, очень близких, преимущественно Чаще всего это, может быть, мужчины да, в данной э, вымышленной ситуации. И вот, допустим, один э, из этих друзей выигрывает какую-нибудь лотерею, да? и другие встречают его, хлопают по спине, обнимают и говорят следующую фразу «Tu es un grande да, Ну и дальше там матерные слова, не хочу продолжать. В общем, вы все поняли. Если не поняли, что я сказала прокрутите на несколько секунд назад и в таблице вы увидите, что за фразу, что за оскорби... оскорбление, да, что за матерное слово я использовала. Но в данной ситуации, в данном контексте это не оскорбление, это наоборот. То есть мой друг выиграл в лотерею, говорю, ну ты красавчик, ну ты молоток. Да, то есть вот примерно как-то так. Именно Поэтому я говорю, что я не рекомендую вам использовать матерные слова в португальском, если вы не понимаете контекста. Потому что вы элементарно не сможете считать информацию. Человек вас оскорбляет, или он наоборот говорит что-то позитивное, или он просто восклицает. Да? То есть это... Потому что чаще всего вот те слова, которые вы видели в таблице, они не используются для оскорбления, они используются для выражения эмоций, как вот в русском языке слова "черт", блин, да что ж такое, что это за ситуация?» То есть просто какое-то эмоциональное высказывание, да, междометие, восклицание да, для описания той или иной ситуации. Да, чаще всего негативной, но не факт, то есть не сто процентов, что мы описываем какую-то негативную ситуацию. То есть нужно понимать контекст. Это первый момент. Поэтому одну... И ту же фразу, одно и то же матерное слово можно трактовать вообще по-разному, могут быть разные переводы и так далее. Но просто, чтобы вы хотя бы примерно понимали, как можно эти матерные слова использовать, сейчас перед вами появится еще одна табличка с конкретными примерами фраз, в которых были использованы те или иные матерные слова и выражения. Просто посмотрите и примите к сведению. Но понимаете, что у тех же фраз может быть совсем другой смысл? позитивный, негативный или просто как восклицание, выражение удивления или какого-то эмоционального подтекста. При этом очень интересный момент, на котором я хотела бы заострить внимание, это использование эфемизмов. Эфемизмы это слова чаще всего с нейтральным значением которые люди используют, чтобы заменить какие-то очень грубые, матерные, ну или просто непристойные в данном контексте слова. Я вам приведу пример эфемизма в русском языке. Например, это слово «блин». Мы все с вами прекрасно понимаем, какое матерное слово люди пытаются заменить, говоря «блин». Например, это э, выражение «иди нафиг». Мы тоже все прекрасно понимаем, какое матерное выражение как бы скрывается под вот этим вроде бы безобидной э, фразой, под этим безобидным набором слов. То есть в португальском языке эфемизмы также используются, так как люди любят использовать матерные выражения. Ну и если они находятся как бы в такой обстановке, где вроде бы это может быть было бы не совсем уместно, например, в банке, в поликлинике, я не знаю, там в детском саду, они будут использовать слова, вот эти заменители, чтобы просто это звучало ну, не так грубо. Например, слово, которое вы сейчас увидите на экране, э, и которое уже было в одной из наших э, табличек с матерными словами ранее, чтобы его не использовать, а очень хочется да, иногда вставить его, люди будут использовать следующие заменители. ФОГУ, ФОНИКС, ФОЖГЭС. То есть, например, такие, но еще можно придумать гораздо больше. То есть, опять же, использование этих слов, чаще всего у этих слов вообще нет никакого смысла, никакого значения. Ну, кроме слова «фогу», которое означает «огонь», там, «пламя» и так далее. Но в основном, например, «фоникс» — это слово не означает «ничего». То есть его просто придумали, так как оно очень близко по звучанию, оно как бы является вот таким заменителем эвфемизмом матерного слова, например, есть вот очень такие интересные и смешные, например, филюда Курта, филюда Курта, ну, догадайтесь, какое матерное слово этим люди заменяют, то есть тоже не имеет никакого смысла под собой это словосочетание, но из-за близости вот звучания Получается, можно заменить такие матерные фразы. Поэтому э, будьте готовы, что вы будете слышать вот такие слова. Не пытайтесь их перевести в словаре, потому что словарь вам, скорее всего, ничего не покажет. Просто со временем вы поймете, что окей, это заменитель какого-то другого матерного слова, ну, которое чаще всего похоже на него по звучанию. Вот такая ситуация. Моя рекомендация... По практическому обучению португальского языка. Если вы уже смотрели предыдущее видео данной рубрики, вы знаете, что я очень много и очень часто говорю о таких вещах, как мотивация, целеполагание, четкое понимание, для чего, зачем вам нужен язык, потому что, с моей точки зрения, это база, то есть это вот основные столпы, на которых вообще основано все обучение. Но сегодня я хотела бы дать очень такую четкую, очень практическую рекомендацию из разряда "Бери и делай" для тех людей, которые уже начали учить португальский язык, неважно какой у вас уровень: А1, А2, Б1, то есть какой-то не нулевой, но вы уже начали и вы сейчас продолжаете. Вы хотите как-то э, улучшить свои знания португальского? Хочу порекомендовать вот такую игру, которая называется Кодигу Секрету Дуэту". Да, она предназначена, ну от Как минимум два игрока должно быть, то есть если вас двое, уже будет просто супер игра, но может быть и больше. Она состоит в том, что здесь есть порядка 400 слов, и не буду вдаваться в правила игры, но нужно находить ассоциации. Да? То есть у вас будут определенные карточки со словами, и вы должны своему собеседнику давать определенные ассоциации, да? общие для разных слов, а он а, должен догадываться, какое слово вы имеете в виду. При этом... Как данная игра может вообще помочь в изучении португальского языка? Ну, во-первых, вам придется выучить как минимум 400 новых слов. Это очень... Много, да, например, в моем курсе португальского языка, простой португальский, мы даем словарь из более чем тысячи э, слов на португальском. Там нет матерных слов, это обычные, самые распространенные и самые популярные слова в португальском языке. А, то есть тысяча слов, а здесь всего лишь в этой коробочке 400, то есть уже практически половина, это очень много. И я вам гарантирую, вы захотите эти слова перевести и выучить, потому что вы захотите выигрывать, вам эта игра очень понравится, и вы будете учить эти слова... То есть вот такая натуральная мотивация, да, не придуманная, не просто потому что кто-то сказал, что было бы хорошо учить там по 100 слов в неделю или по 10 слов в день. Вам это будет нужно для игры. Игра очень интересная. И потом вы будете играть в ассоциации. И также вы можете со своим партнером или там с другими игроками использовать португальский язык. Это достаточно просто даже для тех людей, у которых самый базовый да, уровень. Эту игру можно приобрести в Португалии. Я ее, допустим, заказала онлайн. И уверена, что наверняка вы можете заказать ее в любой другой стране. Главное, чтобы она была на португальском. То есть вот это очень рабочий лайфхак, как можно учить португальский без стресса, да, то есть без вот обязаловки. Потому что если вы учите через стресс, через обязаловку, скорее всего, в 90% у вас не получится, потому что мозг будет это отторгать. Если вы занимаетесь чем-то очень интересным, увлекательным, например, как эта игра, у вас все получится. И это будет просто супер. Вы сами не поверите, как вас затянет эта игра. И как сильно вы продвинетесь в изучении португальского языка. Потому что у каждого слова, которое здесь есть на карточке, может быть 2, 3, 4, 5 и больше смыслов. Именно поэтому я очень рекомендую эту игру для всех тех, кто действительно хочет продвинуться и углубиться в своих знаниях португальского языка. Боссорт. Желаю вам удачи и хорошей игры. Ну что, надеюсь, вам понравился выпуск о мате в португальском языке. Вы пополнили свой запас матерных слов и уже можете начать ругаться ну, или разговаривать матом по-португальски. А если вы еще не знаете португальский язык, но очень хотите его выучить, я приглашаю вас на свой курс простой португальский это онлайн курс который состоит из 23 уроков mp3 словарей в которых более чем тысяча самых популярных слов на португальском и иных файлов вы можете этот курс просматривать в любое время для и ночи на своем компьютере или смартфоне или просто скачать mp3 файлы и прослушивать уроки курса в машине в транспорте и просто на улице да? это очень удобно и я очень рекомендую этот курс для тех кто только начинает учить португальский. Это отличное начало. А если вы хотите увидеть, как выглядит онлайн-курс и что это вообще такое, приглашаю вас посмотреть на экран, как выглядит онлайн-урок данного курса.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 Просто, ну и удобно. Я благодарю вас за внимание, желаю вам приятного изучения португальского языка и корректного использования матерных слов в португальском. Ну что, большое спасибо, мультиубригада и до следующего раза. А ты просим.